Работали вы передней рукой, в челноке работали, да? Смысловая нагрузка. в чём? Очень скудный арсенал передвижения. Челнок это не только подскок вперед-назад. Само смещение у тебя может быть и происходить что? Вперед-в сторону. Может быть? А назад-назад-в сторону, вперед. Mm -hmm. Уже на этом, но обрати внимание, двигайся в челноке вперед надо двигайся. Во. Два вперед, раз. Очень хорошо. Напряги стопу. Посмотри, вот что, если стопа вот так не болтаться, с ноги на ноги мягкие. Но здесь у тебя такие подскоки должны быть. Вперед в сторону, вперед, уже смещение. Посмотри на меня. Еще раз, да, вот прыгни на меня вперед, о! Ты уже уходишь с линии атаки. Подгрузи чуть-чуть заднюю ногу, понимаешь? Если ты, смотри, чуть-чуть на левую ногу. Вот в челноке есть два положения тела. Это либо у тебя э, весь тело на обеих ногах. На обеих ногах. Это короткие движения будут там, вот тебе вот здесь вот уже на миллиметр. Либо чуть на заднюю ногу, что мне нужно подальше. Более мягкий сел ног будет, но более длинный. Вот при сокращении дистанции желательно, когда ты хочешь атаковать, то я наоборот чуть ногу вперед выставляю. Разгружаю переднюю ногу, руку, и мне нужна вот эта атака-вызов. Атака-вызов, то есть моя голова будет сзади находиться, немножко дальше, потому что передняя нога вышла. Атака вызов. Я выдернул противника. Выдернул, провалил в сторону и опять атаковал. Вот этот момент. Смещал вот как крест рисуешь. Вот для тебя даже смотри. вперед, назад, в сторону, вперед. Назад, в сторону, оп, в сторону, опять вперед. Назад, в сторону, вперед. Вперед, назад, назад, в сторону, вперед. Ну посмотри, вот, какая ситуация. Противник-то в одном месте стоит. Да? Что тогда происходит у меня? Смотри, что я делаю с тобой. Подай, ладошку оставь. Смотри. Вперед, назад, в сторону и по диагонали немножко. Uh -huh. Если я вперед, назад, в сторону и вперед, тогда я вот сюда уйду. То есть я вперед, назад, в сторону, да с той же передней рукой могу. А могу не уходить назад. Могу вперед в сторону. Uh -huh. Вперед, в сторону, вперед, назад, в сторону, вперед. Но само это движение без остановки. Я не жду тебя. Попробуй двигаться со мной, я кидаю руки. Вперед-назад. Назад. Делай ногами. Забери заднюю ногу. Вот сделай Вперед, назад, в сторону. Вперед-назад, в сторону. В сторону обеими ногами. Оп! Вперед-назад, в сторону. Вот. На задней ноге немного. Вот теперь еще раз. Вперед. Раз. Назад, два. В сторону три и вперед. Вот ты оказался. Будь на задней ноге. Да, да, да. Видишь, разъезжаются ноги немножко. Подбери заднюю ногу. Подбери заднюю ногу. Вот смотри, как задняя нога считается можешь. Смотри. Вставай, стой. Ставь боевую ко мне. Смотри, вот я стою. Вот я нога, когда подо мной, я опустив кулак правый. У меня носок правой ноги подо мной. Вот. Вот я на задней ноге нахожусь. Это не значит, что я сел на нее. Она просто четко под моим плечом. Во. Теперь вперед, в сторону вперед. Вперед, вперед, в сторону. О! Вот атака выдох, стой, смотри. Раз, два, три. Пошел. Вперед, в сторону. Бан. Все. Влево то же самое. Вперед. Вперед, в сторону. И вверх. На да, задняя нога должна быть так. Да? То есть передней. Передней ногой как бы. Вот, вот, вот. На задней ноге. Раз, два, а. Видишь, понесло чуть-чуть? Почему? Вперед. Вперед, в сторону и на задней ноге. То есть вот этот леня, смотри. Смотри, вперед, в сторону ты себя разгоняешь. Ну вот ты как удар делал. Вперед, назад удар. А, а ты сделал вот это. Раз, два. Оп, туда чуть-чуть рукой. Поторопись рукой. На задней ноге, на задней ноге. Подберись заднюю ногу. Вот перепрыгни вперед, пер перепрыгни вперед на задней ноге, на заднюю ногу. Во! Вот и все. Вверх и на заднюю ногу. Подпрыгни. Да, ты как бы с нею ею толкаешься и на нее же приземляешься. Вот уже лучше. Окей? Тем более атака вызов. Она, посмотри, это как бы в воздухе ты ее бьешь. То есть я, я бью тебя по рукам. Подними руки. Мне не нужно первым ударом пробить тебе голову. Я тебя высказал, я оскорбил тебя. Как пощечину тебе делать? так, так. та Запрыгнул. Та -та. Что это значит? Чем речи я сделаю, тем стопудово ты речи ответишь. Ты попытаешься ускориться за мной. Я же тебя что? Я тебя держу. Я тебе резко о, ты уже сам готов меня кинуть. Все. Но ты уже опаздываешь. А я не жду твоего действия. Вперед-назад, вперед, ускоришь. Вперед-назад, смотри, резко. Раз, два. Сильный удар. Который увеличил дистанцию. Смотри, моя нога вошла в свою ногу. Сделай. Коротко движение. В воздухе. Вверх. Вверх, назад и в бедро. Во. Но задняя нога под тобой должна быть. Вот прям вот. На задней ноге. Попрыгай вперед на задней ноге. Да, да, да. И можешь переднюю ногу, смысл, вот где будет твоя передняя нога, посмотри, всегда будет передняя рука. Вот треугольник прямоугольник. Видишь, катит, гипотену закатит. Но раз здесь у меня передняя рука, то правая рука будет априори длиннее. А если это еще и в движении, задняя нога, вот эта задняя нога потом. Вот она так нарабатывается. Вот он ты. Хорошо? И влево, и назад, и вправо. Задняя нога подо мной. Хорошо? Все, пользуйся. Пробуй. Вот эту заднюю ногу, чтобы она тебе. А то она тебя начинает заваривать. Вперед начинаешь валиться. Все, начинает нога тебя крутить. Молодец. Хорошо, пока.